Восьмой международный форум по педагогическому образованию ИФТ продолжается. Второй день форума продолжился в Институте психологии образования Казанского университета, где спикеры представили свои доклады. С докладом об образовательной успешности студентов в российских вузах выступил директор Института образования Высшей школы экономики Евгений Терентьев. Основной месседж, который я хотел бы этим докладом сделать, стоит в том, что мы должны обращать на это внимание. Потому что, когда мы обсуждаем образование, мы очень часто закапываемся в каких-то вопросах формальных, связанных с там то ли иное поколение в ГОСАХ. Тайм-тайли на система оценки качества образования. И забываем про то, что одна из ключевых миссий, все-таки образование, наверное, ключевая, стоит в том, чтобы обеспечить вот эту жизненную успешность человека, который приходит в систему образования и должен получить оттуда какое-то знание, какой-то опыт. Напомним, 25 мая на площадке Казанского университета стартовал 8-й международный форум по педагогическому образованию ИФТ 2022, который традиционно собирает лучшие исследователей в области подготовки педагогических кадров из российских и зарубежных университетов научных организаций. Форум проходит смешно в смешанном формате. Название моей презентации связано с пониманием сложности в педобразовании. Три аспекта – это практическая мудрость, педагогическая выносливость и такт, особенность преподавания. Форум завершится 27 мая в Институте психологии и образования Казанского университета, где оставшиеся спикеры выступят со своими докладами. Елизавета Никистина, Карина Саяхова, Фариза Хитаглы, Универньюз.